А сейчас новость для автомобилистов. Российские дороги раскрасят в синий и желтый цвета. Росстандарт утвердил новые правила дорожной разметки, пишет газета «Коммерсант». Так, желтой разметкой уточняют полосы перед перекрестком, а синие будут направлять водителей прерывистой линии непосредственно на самом пересечении дорог. В ГИБДД по Красноярскому краю нововведение пока никак не комментирует, ведь оно вступит в силу только 1 июня, зато общественники уже видят недостатки реформы. Что касаемо синих полос, они, к сожалению, в нашей э, так называемой серости на дорогах будут незаметны и они будут практически бесполезны. Я ранее уже вносил предложение департаменту городского хозяйства рисовать ромбы в виде желтой разметки, но никак не подразумевалось в виде синей разметки, которая будет просто не видна.